Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Точка опоры». Уже состоялось 25 выпусков, сегодня 26-й. И сложилась уже э, своя интересная аудитория. Общаемся, э, пишут вопросы, отвечаем. Кстати, будем продолжать отвечать. Ни один вопрос не пропускаю, смотрю. Э, я хочу сказать о том, что... Точка опоры, вот эта рубрика, она, конечно, бесконечна, потому что сколько граней у жизни, бесчисленное количество. Так что мы будем с вами общаться и находить, еще раз говорю, находить точку опоры там, где вы, в общем-то, иногда теряетесь, где вы иногда получаете проблемы, но там всегда можно найти точку опоры. В любой ситуации есть Такая возможность. Поэтому будем рассматривать с вами. Вы пишите, я буду вам подсказывать. Если даже запредельная какая-то ситуация, все равно там можно найти точку опоры. И это я проверил на себе многократно, поэтому имею право и возможность вам об этом говорить. Кроме того, я здесь продолжаю думать над тем, как повысить эффективность нашей с вами рубрике. И я уже предлагал тем, кто собирается действительно найти постоянную, уже твердую почву под ногами и уже не задумываться ни в какой ситуации, не задумываться над тем, что что делать, как поступать. Это курс пробуждения. Он идет, в него можно попасть в любой момент. В него можно включиться всегда. Но он большой, даже три разбитый на три ступени, все равно это 90-100 дней. То есть это хороший такой курс, который гарантированно выведет нас в новое качество и создаст твердую, не только твердую почву под ногами, но и прямую дорогу к счастью. <coughs> Тех, кто для кого такой путь длительный затруднительный кому трудно сосредоточиться, выполнить весь э, этот процесс, выдержать этот путь. Э, я предложил, опять же, исходя вот из запросов в э, этой рубрике, я предложил э, короткий, э, сделали специально выжимку из э, курса пробуждения именно вот для создания твердой почвы под ногами, создания точки опоры из 15 э, практик которые э, там есть физические, энергетические, психические, духовные. То есть вот 15 практик, которые позволяют... Если вы их будете применять регулярно, позволит вам точно, это гарантированно, встать на твердую почву и начать свое движение. Если захотите дальше, то можно использовать другие уже инструменты. Так вот, эта практика, мы ее называем волшебная таблетка, точка опоры. У нас их много, таких волшебных таблеток, на многие... На многие случаи жизни, на случаи разных болезней, там прочее, прочее, можете посмотреть список, и кого что отзовется, можете это использовать, потому что бывает, что более срочные какие-то другие вопросы. Но ну, а тех, кого интересует создание твердой почвы, той точки опоры, вот это вот есть конкретная такая волшебная таблетка, которая так и называется по названию рубрики «Точка опоры». Там собраны инструменты, которые я проверил на себе, которые, которые я использую давно в жизни и проверены не только мной, но и на моих близких друзьях и многих многих тех, кто следует вот на этом пути. Так что волшебная таблетка точка опоры она для вас специально создана для этого, для этой рубрики, можете ее использовать и тогда уже вам будет гораздо легче. Гораздо проще найти спокойное состояние, брать страхи, принять верное решение, быть адекватным в любой ситуации, что сейчас очень важно. Тем более, друзья, не забывайте, что сейчас время не просто напряженное, оно будет дальше еще более напрягаться. Поэтому давайте готовьтесь, готовьтесь к сво... готовьте свое сознание, свое тело, свою психику к большим нагрузкам, и тогда вы легко преодолеете все трудности. Как преодолели трудности все те, кто вот во время пандемии прошел курс генетическое здоровье и спокойно прошел все эти перипетии всех этих масочных вакци... вакцинаций и прочего прочего всего не добра, как я называю вот. я никогда не пользовался этими не масками, старался только в тех случаях, где ну просто это уже вызовет напряжением у людей это раз, а так в общем-то для меня они были чистой условностью для людей я не, не вакцинировался я не, не, не защищался лучшей защитой было мое внутреннее состояние моя энергетика этот курс, который я прошел сам и по нему провел многих людей вот. так и здесь вот сейчас в этом, в этом процессе другой Другой инструмент наиболее подходящий – это вот курс пробуждения, это который гарантированно вас выведет на другой уровень вибрации, на другую высоту, и вы защищены в этих сложных условиях. Ну и минимальный такой, минимальный курс – это вот небольшой таблетка, волшебная таблетка «Точка опоры». Пожалуйста, воспользуйтесь, и тогда многие вопросы у вас уйдут. А то мне приходится иногда повторять одни и те же вещи, потому что вы просто не, не включаетесь глубоко в то, что я предлагаю. И вот эта таблет, волшебная таблетка «Точка опоры» позволит вам действительно встать на твердую почву. Благодарю.